Я купил у вас талисман от всех заболеваний серебра скажите как он работает сколько по времени его нужно носить носить его 2-3 года на себе вот все что дает этот талисман полностью исполнится можно ли ученикам школы заниматься хиджамой всегда боялась вида крови а теперь обучаюсь уже практикую можно